Приветствую вас, с вами Тесрок и сегодня у нас вторая часть, кратко протирали. Сегодня мы отправимся в путешествие по локации и побываем во многих новых местах. А также сделаем небольшой домик из льда, в котором сможем хранить свои вещи. Ну господа, начинаем! Но ну, в первую очередь, конечно же, надо было закончить свои дела в шахтах. Хоть немного добыть руды, обыскать некоторые здания, и у меня это получилось. Я собрал достаточно нормальное количество вольфрама, железа, и мог уже создавать разнообразные снаряжения. У меня уже был вольфрамовый топор, вольфрамовая кирка. Я мог добывать метеорит, если он вдруг упадет, и был готов ко всему. Я начал собирать снаряжение, готовиться добывать вольфрам, золото и другие ресурсы, которые в будущем мне помогут победить всех этих боссов, которых достаточно много втирали. В моих планах было уничтожение глаза, потом скелетов, потом червя, и думаю, что у меня это уже практически получилось. Но сначала мне нужно было исследовать мир, чтобы знать, где сам скелет. Но оказалось, я все-таки был не готов и исследовать мир мне было достаточно тяжело. По ходу своих путешествий я нашел неплохую визуальную броню фараона. Пробираться через всех мобов было достаточно сложно. Я раз в пять точно погиб, но я нашел место, где прячется скелет, но пока не готов был ее убить. Но одно из главных моих достижений является построение небольшого домика. Да, он не особо красивый, зато практичный, в нем куча сундуков, он мне не мешает. В будущем я построю офигенный дом, надеюсь он вам понравится. Он уже, можно так сказать, существует, но только в будущем. Господа, я понимаю, видео получается коротким, но это в связи с тем, что в них несколько часов геймплея. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а также я желаю вам, конечно же, удачи и хорошего настроения. Господа, не болейте.